всем привет дорогие друзья если вы смотрите это видео значит с вами канал work and life я его ведущий антон белюк и работа сварщиком в польше с зарплатой 20 злотых в час и выше тестов проходить не надо так называется этот видеоролик потому что в нем я э, прорекламирую вам вакансии сварщика которых в последнее время накопилось достаточно большое количество есть разные работы сварщиком работы как для специалистов, то есть с тестами так и работы без тестов для сварщиков начинающих но и в первом и во втором случае зарплаты весьма и весьма достойные на работах, на которых сварщикам тест проходить не надо, зарплаты могут колеблиться от 3 до 4 тысяч злотых чистыми в месяц ну а на работу так для сварщиков специалистов зарплаты колец длится от 4 и вплоть до 5 тысяч злотых чистыми в месяц, может быть даже и выше. В общем, друзья, если вы заинтересованы в работе сварщиком в Польше, значит это видео для вас, поэтому устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Итак, первая вакансия, которую я сегодня зачитаю, это вакансия в городе Струмень, долгожданная многими, работа, на которой я сам одно время работал сварщиком в Польше, когда только приехал в эту страну, когда начинал здесь, так сказать, свой путь, поэтому могу поручиться за эту работу, как в принципе и за все остальные, но за эту особенно, потому что, как я уже сказал, сам там работал и, собственно, описание этой вакансии. Срочно на работу требуются два сварщика МИКМАК, локализация Струмень, Польша. Требуются мужчины до 45 лет с минимальным опытом работы на полуавтомате и актуальной рабочей визой, либо биометрическим паспортом. Задача – сварка различных деталей под контейнеры для автомобильных запчастей на завод Volkswagen. Зарплата сдельная, в среднем 160 злотых за смену, если будете делать норму. Смена длится 8 часов, таким образом выходит 20 злотых в час чистыми. Были такие индивидуумы, что даже больше в час получалось у них зарабатывать. Средняя зарплата в месяц 3000 злотых-4000 злотых чистыми, в зависимости от выработки. График двухсменный. Первая смена с 6.00 до 14.00, вторая смена с 14.00 до 22.00. Возможны переработки и работа в субботы. Тест проходить не надо. Жилье платное, стоимость 300 злотых в месяц оплачивается вперед при приезде. Собственно, условия жилья очень и очень хорошие. Вот сейчас тоже фрагменты условий жилья вы можете видеть на своих экранах. В общем, поспешите, друзья. Вакансия горящая. Долго она никогда не задерживается, потому что здесь не надо проходить тестов. Да-да-да. Именно поэтому и зарплата весьма и весьма достойная. Плюс, что тоже немаловажно, напрямую на работодателя устраивайтесь. Следующая вакансия. Фирма Work In Срочно для нашего клиента в городе Николайке ищет сварщика и помощника сварщика. График работы 10-12 часов в день, 6 дней в неделю, при желании 7 дней в неделю. Задание: сварочные работы при ремонте лодок, яхт на лодочной станции, также подобные работы в отеле, и ресторане, находящихся на территории оздоровительного комплекса. Опыт работы сваркой Микмак минимум один год для сварщика, опыт работы сваркой Микмак минимум три месяца для помощника сварщика. Рабочая виза минимум 3 месяца или биометрический паспорт с возможностью легально работать 3 месяца. Перед началом работы сварщики не проходят никаких тестов также на этой вакансии, но будут иметь пробный день. Мы предлагаем 15-16 злотых чистыми в час в зависимости от умений для сварщика. 14-13 э, злотых нет, то также чистыми в час, в зависимости от умений для помощника сварщика. Около 260 часов в месяц проживание бесплатно. Спецодежда предоставляется работодателям легальное трудоустройство что ж, друзья, теперь пойдут вакансии уже для специалистов, зарплатой от 4 до 5 тысяч злотых в месяц для сварщиков, соответственно, специалистов. Буду засчитывать их не полностью, только максимально тезисно, основные моменты, но полное описание вакансий вы сможете найти как на моих группах ВКонтакте, Фейсбуке и в Одноклассниках, так и на моем канале в Телеграме, ссылочку на которую вы найдете в описании к видео, советую вам пройти и подписаться туда так и на моем официальном сайте antonbluk.ru, ссылочка на который появится в конце этого видеоролика в нижнем левом от меня углу вашего экрана. Там также все будут списки актуальных вакансий, как сварщикам, так и других. Проходите и ознакомляйтесь. Ну что ж, фирма WorkIn срочно для нашего клиента ищет на производство и ремонт контейнеров, вагонов, труб в Бытгощ и Грудзёнс. Сварщиков 135, 136 и 141. График работы 10-12 часов в день, 6 дней в неделю. Перед началом работы сварщики проходят обязательный тест. Необходимо умение читать технический чертеж. Мы предлагаем 15,5-21 злотых чистыми в час для сварщиков в зависимости от умений. Это для сварщиков на полуавтомат и для сварщиков метода 141, то есть Аргон. Это 17-22 злотых нет в час. Опять же, в зависимости от умений. Вырабатывать можно э, минимум 200 часов в месяц. Следующая вакансия. Место работы ламбиновицы под ополем. Требуются сварщики МИКМАК. Зарплата 17 злотых в час нетто. Можно вырабатывать в месяц вплоть до 300 часов. До 300 часов. Э, также нужно проходить тесты. Подробное описание вакансии вы уже знаете, где искать. Место работы Тарновские гуры, 17 злотых э, нет в час. Также сварщики МИК-МАК требуются. Можно работать по 8 или 12 часов в день, 230-260 часов в месяц можно вырабатывать. То есть, также весьма и весьма солидная вакансия, требуются специалисты, нужно проходить тесты. Описание вакансии подробное на сайте, в группах, либо в Телеграме. Место работы мышков, зарплата 17 злотых в час. График работы понедельник, пятница по 10-12 часов в день. Можно опять же вырабатывать по 230-260 часов в месяц. Сварщики мик требуются. Обязателен также тест на профпригодность. Идем дальше. Требуется сварщик на МИК-МАК, на фирму по производству мелких металлических элементов. Место работы в 40 километрах от аполя находится потом зарплата 18 злотых чистыми в час график работы понедельник-пятница 10 часов в день плюс субботы по 8 часов можно вырабатывать минимум 230-280 часов в месяц зарплата 400-5 тысяч злотых на руки на эту вакансию берут кандидатов с минимальным опытом работы 2 года как и на прошлые вакансии ну там где нужно было проходить тесты и обязательно резюме нужно будет высылать, перед тем как туда устроиться, резюме будет рассмотрено, если устраивается, мы с вами связываемся и приезжайте на работу, соответственно проходится обязательно тест перед началом работы. Что ж, друзья, вот вакансии как для специалистов сварщиков, так и для сварщиков без специальности, которые сейчас актуальны. Горящие работы, как видите, зарплаты и для специалистов, и для начинающих сварщиков весьма и весьма достойные. Поэтому, если вы сварщик начинающий, либо вы вообще не сварщик, просто смотрите это видео, но у вас есть знакомые сварщики, которые ищут работу, то обязательно предложите им это видео посмотреть, либо дайте им мой контакт. К слову, мои номера уже появились в нижней части вашего экрана, там вайбер, ватсап, звоните или пишите прямо сейчас насчет работы, если какая-то из вакансий вас заинтересовала, также есть и другие вакансии по абсолютно разным специальностям в Польше, полный список этих работ вы опять же, найдете либо в Телеграме, либо на моем сайте ну и собственно хочу напомнить, на сайт вы сможете пройти по ссылочке, которая вскоре появится в нижней части вашего экрана ну а ссылочка на Telegram будет в описании к этому видео что ж, друзья хочу также напомнить, что сейчас я веду прямые трансляции примерно три раза в неделю и обсуждаю каждый раз в этих трансляциях видеоролик, который был выложен в этот же день тему этого видеоролика, также отвечаю на ваши вопросы, связанные с жизнью и заработком за границей, отвечаю на них, соответственно, онлайн ну и бесплатно консультирую вас онлайн по любым вопросам, связанным с жизнью с заработком за границей. В чате вы мне задаете вопросы, я читаю, сразу отвечаю. Сегодня будет также такой чат в 7 часов вечера по польскому времени. Так что встретимся там. Чтобы не пропустить оповещение о начале прямых трансляций, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь на него. Подписаться вы сможете на канал, нажав на кружок с моей фотографией, который вскоре появится в верхнем правом от меня углу вашего экрана. Также делитесь ссылками на мой канал с друзьями. Пишите комментарии под этим видео, ставьте лайки, либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. Но ну, а с вами был Антон Белюк, на связи с Польшей. До скорых встреч, конечно же, в Польше, друзья. Пока.